Из реле задержки включения или выключения после подачи напряжения на управляющий контакт может включать или выключать нагрузку с задержкой, которую вы задаете. Время задержки можно задать от 0,1 секунды до 999 секунд или это около 16,5 минут. Питание 12 вольт постоянного тока. Плюс подается на ВЦЦ, а минус подается на GNT или Ground. Выход – сухой перекидной контакт, то есть может коммутировать нагрузку напряжением, отличным от 12 вольт. Для удобства объяснения, выходные контакты я обозначу цифрами 1, 2, 3. Теперь покажу, как оно работает. Если светится красный светодиод на нагрузке, то значит замкнуты контакты 1, 2. А если светится зеленый светодиод на нагрузке, то значит замкнутые контакты 2,3. Если напряжение не подается на реле, замкнутые контакты 1,2. При подаче напряжения на дисплее появятся цифры и начнет светиться красный светодиод на реле. И положение выходных контактов не поменяется. И так будет, пока мы не подадим плюс на управляющий контакт. Я подам плюс кратковременно, Минимальное время импульса, которое я смог подать, это 0,2 секунды. После этого контакты 1-2 разомкнутся, и замкнутся контакты 2-3. И начнет светиться зеленый светодиод на нагрузку. Он светился в то время, которое мы задали. В нашем случае это 10 секунд. Если плюс подать постоянно на управляющий контакт, то после отработки времени, которое мы задали. Контакты 2-3 разомкнутся на очень короткое время. 0,1-0,2 секунды. И отсчет времени начнется с нуля. Как будет работать реле, пока мы не уберем плюс с управляющего контакта. После этого реле отработает заданное время задержки. Контакты 2-3 разомкнутся, а замкнутся контакты 1-2. Установка времени задержки. Кратковременно нажимаем на кнопку «К1». На дисплее начала мигать первая цифра. Кнопкой «К2» можем выбрать любую цифру, от 0 до 9. Выбираем «3». Еще раз нажимаем на кнопку «К1». Начала мигать вторая цифра. Аналогичным образом можем выбрать любую цифру. Выбираем «4». Еще раз нажимаем и выбираем цифру «5». Еще раз нажимаем и фиксируем. Теперь кнопкой «2» можно выбрать систему отчета. Если красная точка светится после третьей цифры, значит время задержки мы выбрали 345 секунд. Если еще раз нажмем на кнопку «2», то красная точка будет светиться после второй цифры. Значит, время задержки 34,5 секунды.